Тест CSS. Проверка системы зажигания. Владелец автомобиля Skoda Octavia жаловался на троение двигателя во время разгона автомобиля и на потерю мощности. Для выявления причин возникновения пропуска воспламенения был выполнен тест CSS. По графику эффективности красного и зеленого цветов видно, что на всех режимах работы двигателя устойчиво работали цилиндры 1 и 4. А в цилиндрах 2 и 3 возникали пропуски воспламенения во время перегазовок. Такие отклонения графиков характерны для неисправной системы зажигания. Этот двигатель оснащен спаренной диск-катушкой зажигания. Первая катушка обслуживает свечи зажигания цилиндров 1 и 4, а вторая обслуживает цилиндры 2 и 3. Проблему устранила замена диска тушки зажигания. Владелец автомобиля Chevrolet Lachetti жаловался на пропуски воспламенения и снижение мощности двигателя. Но в отличие от предыдущего примера, пропуски воспламенения здесь возникали не во время разгона автомобиля, а только при работе двигателя на холостом ходу. ТССС показал отклонение в работе цилиндра 1, который периодически выключался из работы. Проявлялась эта неисправность только на холостом ходу. Это характерно для слишком малого искрового зазора между электродами свечи зажигания, что впоследствии и подтвердилось. Такая ситуация обычно возникает вследствие случайного падения свечи зажигания из-за невнимательности механика во время замены свечей. Кроме того, график эффективности здесь показывает ухудшенную работу цилиндров 3 и 4 во время перегазовок. Замена свечей зажигания и очистка топливных форсунок устранила все проблемы. Владелец автомобиля Volkswagen Passat жаловался на неустойчивый холостой ход и потерю мощности двигателя. Тест CSS показал пропуски воспламенения в цилиндре 1 во время перегазовок и на холостом ходу что указывает на неисправность системе зажигания. Поэтому был проведен осмотр свечей и индивидуальных катушек зажигания. Визуальный осмотр выявил следы высоковольтного пробоя как на поверхности изолятора свечи зажигания, так и внутри высоковольтного колпака катушки зажигания. Замена свечей зажигания и высоковольтного колпака устранила все проблемы.